Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами Веном, и мы вновь возвращаемся в Донстерф. В прошлый раз мы закончили на том, что я здесь весьма долго искал место ночлега. Наконец-таки построил себе что-то вроде лагеря, хотя я, честно говоря, сомневаюсь, что я здесь обоснуюсь. Тут, конечно, дофига дерева и всяких тварей... Вот если пойти южнее, там есть пауки, есть вот тут камни недалеко, но место само по себе не очень удачное. Тут нету, например, ос, тут нету почти кусок, кустов, где можно было бы добыть еду. Я думаю, что я вот здесь еще построю второй лагерь просто ради того, чтобы он более безопасный. Там нету как бы таких тварей, как здесь, например, пауки. И тут какие-то еще непонятные монстры живут. Так что я пока пойду, наверное, вот где осы побольше ос там вроде как ос убийц нет у меня никто не будет очень жутко жутко жалить задницу поэтому можно там будет пока подождать но я конечно построю вторую сейчас научную машину ну да ладно будет мой второй лагерь тут потом там почему нет конечно растрачиваю я и ресурсы и время в принципе ну блин что поделаешь я по сути играю в первый раз после долгого перерыва поэтому мне наверное, можно это даже простить так, собираем, давайте-ка, с кустов ягоды. Тут, кстати, есть еще и цветы, чтобы мой разум можно было восстановить. Почему нет? Вот, кстати, цветы, они же не восстанавливаются, да? Насколько я помню. Они не восстанавливаются, то есть это невозобновляемый ресурс, что, конечно, печально. Так, мы пока собираем. Что мне надо для науки еще? А, золото этого Честера, но я его заберу потом. Кстати, тут есть еще бабочки. Так, там осы летают. А, кстати, слушайте, а вот эти цветы я собираю, они интересно останавливаются или нет? Кто-нибудь в комментариях потом напишите, пожалуйста. Да, кстати, в силе остается то самое предложение, которое я вам еще давал в предыдущем видео, о том, что если будет много лайков, то я обязательно, типа, продолжу это прохождение. В силе остается это предложение. То есть я не знаю, насколько я хорошо мое первое видео просматривается и сколько там много лайков но здесь если будет тоже много лайков то пожалуйста вставьте их так к ночи все идет да Ну давайте идем уже ближе к тому месту где я хотел бы обосноваться кстати вот надо было вырать те кусты я что-то забылся задумался и этого в общем-то и не сделал Так, наверное, знаете, где мы сделаем наш лагерь. Даже, честно говоря, не знаю. В принципе, здесь любое место вполне себе достаточно хорошо. Ну, давайте вот, наверное, здесь где-нибудь. Так, здесь улей. Блин, я даже не знаю. Можно было бы, конечно, пойти ближе к Буфало, которые там живут. Давайте, наверное, так и сделаем. Пойдем к Буфало. Они где-то там проживают. Пока что я просто траву соберу. Угу. Так, вот зря, кстати. А, ну нет, ягоды выпали. Отлично тогда. Ну вот где-нибудь сейчас вот здесь я кусты. Ой, кусты, блин. Я вот здесь, в этой территории поставлю в лагерь. Кастрища. Угу. Как раз тут дофига травы. Ой, сейчас я сделаю все, что захочу, только. И веревки, и не веревки. <coughs> так, давайте посажу пока здесь ее. Но сюда бросаем, конечно, топливо. Так, Честер, слушай, у тебя же мое золото лежит. Где мое золото? Черт тебя дери. Так, все. Спасибо. Научная машина. Отлично. Ну, теперь можно поговорить и о других вещах. Например, веревки. Так сейчас с Честером поговорим. Куст может быть посадить, я думаю. Вот здесь давайте-ка его посадим. Так, и можно наконец-таки рюкзак сделать для себя. Угу. Хорош. А кстати, я одежду это куда дела, которая у меня была. Что-то я так и не понял. Ну ладно. О, копье можем надеть. Хорош. Что еще здесь есть у нас? Так, табличка, какая-то сундук, прочный контейнер, деревянная стена. О, деревянная стена. Ну-ка, ну-ка, материалы. Блин, а доски-то дорого стоят, сука. Хорошо, обтесные стены. Так, а как сделать каменную? О, так можно тут камена нужно, правда, алхимическую тогда уже установку. Алхимическая машина требует... Да, в принципе, она немного требует, слушайте, а можно даже сделать ее. Так, ну для этого требуется нам постараться весьма. Я, наверное, даже бы построил здесь каменную стену. Единственное, конечно, как я и подумал в самом начале... С своим местом остановки я все еще не определился. Тут вроде как и неплохо, много чего есть, но... Но все равно ресурсов как-то, мне кажется, маловато, потому что пауки вот здесь проживают очень далеко. До них пахать придется. Угу. Полдня, блин, идти до них, потом обратно идти тоже полдня. Вот здесь вот есть, например, ракены, можно было вот здесь ее как бы открыть и зайти, попробовать посмотреть, куда она приведет. Не, ну, посмотреть можно в любом случае, да, но ставить ли там в свой лагерь основной... Наверное, ну, ну, знаете, лучше обосноваться все-таки где-то там, где-то поближе к опасностям, там как бы и больше возможностей есть. Так что вырываю я тут все, что есть... И ухожу, давайте-ка, на север. К тому месту, где я изначально думал встать. А, какого хера? Почему от куста ничего не осталось, я что-то не понял. Одни ветки остались. Лол. И вправду, мне кажется, это очень странно. Так, еще произведем, давайте-ка, лопату. Ну... Ну, вторую можно, конечно, запас. Так, давайте, кстати, приготовим поесть. Это а я так и ничего не приготовил. еще знаете, что сделать? Вы, наверное, знаете, что я хочу сделать. Конечно же, спальник. Спальник. Меховой спальник. Интересно. Спасает от безумия ценой времени и сытости. Палатка. А, я могу палатку, кстати, сделать потом. Ну окей, в общем, идем вперед. Да, еще вырываем здесь оставшиеся кусты, травы. Я не знаю, кстати, она будет ли расти, где я ее посажу. Потому что вроде как она так выглядит, как будто она не будет расти. Кстати, есть, есть здесь червоточина? Давайте, наверное, зайдем в нее. Посмотрим, куда она меня приведет. Даже очень интересно узнать это. Опа. А это что? А, он меня привел сюда просто на все. Ну, кстати, хороший такой, получается, Путин проделал. Блин. А теперь вообще есть такой интересный момент. Ну, кстати, по-моему, я не особо, как сказать, сошел с ума из-за этого. Но при этом собака. Он меня так далеко кинул. Слушайте, а можно было бы даже не, в принципе, не строить здесь второй лагерь. Можно там остановиться. Просто заходить в эту червоточную и переходить в данную местность. Логично же, да? Мне кажется, логично. Ох, прям как раз сломался. Так. Сейчас давайте-ка я добуду пока что ресурсы, как я хотел. Надо бы еще, кстати, узнать, как, куда ведет та точно, которую я видел где-то посреди карты. Так, семена собираем. Да, лишним не будут эти все припасы Но она прям располагается Получается между мною тем лагерем И вот этим лагерем Так что надо идти тогда уже пешком До него До червоточной Идем тогда Идем постепенно Так, я пошел не туда, да? Кривовато Вот так надо идти Все-таки дай, наверное, тем лагером оставлю. Свой главный. Не буду переносить его куда-то, нахер это надо. Итак, нормальное место выбрал. Так, уже ближе к ночи все идет. Надо тогда побыстрее сейчас сломать эту херню. А, это, кстати, по-моему, она ведет точно уже в подземелье, да? Слушайте, сейчас посмотрим. По-моему, она в подземелье ведет. Если мне не изменяет память. Да-да-да, это пещера. Все это понятно. Разгоняем пафос. Создаем монстров. Так, и что мы здесь сейчас увидим Надеюсь, не сразу будет какая-то Херня Ой-ой-ой, ой, ой, убираемся отсюда Там пауки, я смотрю, уже по полной программе Рядышком прям совсем А-а Там точно мы жить не будем Ну нахер, надо валить Ну, кстати, наверное, зря я выдолбал вообще Эту пещеру, слушайте По-моему, по-моему, если я Правильно помню когда я вчера играл с друзьями, я как раз-таки эту херню открыл, и из нее вып выпрыгнули всякие твари. Ну, блин, я, надеюсь, очень сильно ошибаюсь. <с> Поэтому, надеюсь, я их не увижу, блин, здесь. А то это будет очень крайне больно, когда они начнут меня атаковать. У меня сейчас оружия никакого нету практически, ни брони, ничего. Так что с ними драка мне однозначно ничего хорошего не принесет. Так, ну блин, тут так сделано, ни хера не видно. Так, все, возвращаемся в лагерь, быстрее, быстрее, быстрее. Скачем на всех парах. Ага, вот червоточно. Опа. Отлично. Так, нет, наверх. Кстати, да, с мозгами у меня очень все плохо становится. Из-за того, что я, видимо, в эту точно прыгаю. Надо меньше ею пользоваться все-таки. И все-таки надо, кстати, сделать мне мой венок, который я хотел с цветов. До этого надо добыть достаточно цветов. А, ну, кстати, куст есть. Сейчас посажу его. Так, и посажу сейчас везде траву. А, всего лишь 10, мещает себе. Так, все. Что там научная машина не дает мне возможность пока построить? Вещей покручил, химическая. Ну, нужно еще сначала эти сделать. Всякие ресурсы, материалы, ну. Так, все. все спокойно, переживаем эту ночь, возьму на всякий случай, а подожди-ка, зачем я его возьму на всякий случай, нахер это дерьмо, и кстати я спальник полностью использовал, да, но это жопа, я не хотел полностью его использовать, так, срубим, давайте-ка еще дров, Надо будет повоевать потом с пауками, потому что надо сделать палатку нормальную. Для этого требуется нам паутина. Кстати, я, блин, проголодался. Как так? Я ж поел перед сном. А спал я буквально 5 минут, блин. Если не меньше. Так. Подождите-ка. Сейчас нужно сориентироваться. Нужно здесь кусты посадить нам. Для этого я сейчас подхожу, наверное, посмотрю, где есть. Потом вернусь. оу что это было? Какого хрена я сейчас чуть не умер? Вот дерьмо. И что мне делать сейчас? Нельзя к деревьям подходить, да? Но, по идее, то я просто даже на обычной местности должен лежать. Но ть, мой персонаж лежать не умеет, поэтому я, наверное, не смогу обезопасить себя от грозы. Что, конечно, не очень приятно. Сейчас я, может, сдохну даже. Вот, будет классно. Ладно, посадим здесь деревья пока. Че я могу еще сделать? Громотвод. А это вот хорошая затея. Блин, где я громотвод-то оставил? Дерьмо. Да дерьмо, где громотвод? Отходи, Честер. Так, кстати, я пепел взял. Со своих кустов, блин, который посадил есть, смотрите какая бритва. О, бритва будет мне очень нужна. Побриться надо бы. Я создал его своим лицом. Великолепно. хотел не съесть я хотел просто срубить дерево угу. так что теперь я могу наконец-таки сделать еще древесины так и все а блин тут еще на две деревяшки ⁇ ма сколько рубить дерево надо руби дрова руби дрова давай руби руби руби да ⁇ чтоб тебе ну сади ты его ⁇ юма. что ты ходишь то Пиздец, идиот ⁇ баный Не знаю пока это выбросим так вырываем угу. мы пойдем но это будет позже мы Уже на следующий день видите не успеваем можно будет с ними наконец-таки подраться конечно кусты я тут потерял блин по полной программе да насрать так материалы материалы наконец-то Так, все, алхимическую мы поставили установку. Теперь можно, наконец, построить каменную стену. Не знаю, где ее буду строить, но, наверное, на очень широком пространстве, я так предполагаю. Интересно, сколько я могу потратить. Ладно. Пока так. Кстати, у меня камни-то... А, у меня же есть там камни, лежали, ну. На земле. Сейчас возьмем их. И вообще надо, знаете, построить, наверное, сундучок. А, ну для сундучка надо дерево, дохера, блин. Твою ж мать. Как мне это уже дерево надоело собирать. Появлялась бы она сама. Руби дрова, руби дрова. Опа, цветы-то портятся, я смотрю. Видимо, шапку я не смогу сделать из нее. Точнее, из них, из цветов. Так. Еще вырываем. Надо спальник срочно делать, а то у меня уже и проблемы с мозгами начинаются, я смотрю. И герой что-то боится, нервы у него портится. Хотя, как мне кажется, я бы наоборот был бы рад жить в таком мире, в котором ты прям знаешь, что делать, прям у тебя все под ногами, под руками, блин. Это было бы не жизнь, а радость. Так. Экипирую, а то я что-то не успеваю уже, видимо, подойти. Добавлю тросточки, а то и все равно дохера, блин. Так. Ладно, что там у нас? Медовый бинт для лечения незначительных ран. Интересно, где взять папирус? Учебная мазь где -то тоже, кстати, взять свиной мешок. Вмещает больше, но замедляет передвижение. Интересно, насколько он замедляет передвижение. Так, ну палатку теперь мы можем, в принципе, построить. Для этого надо найти еще паутину. Паутину, конечно, я подрезыв... подозреваю, где взять. Тут даже вопросов особых и нет. Чего термальный камень защитит от перепада температур? Интересно. Давайте построим. Бросить. А, его можно просто оставить, да? Так, подождите, я же хотел этот, как его, сундучок сделать. Так, нет, наверное, это в конструкции. Так, надо материалы сначала. Блять. Опять некуда ложить. Я в Честер забываю бросать. Вот, слушайте, у меня же Честер есть, что Че я в него ничего не кидаю. Вон, бери это, бери это. Что еще брать? А, кстати, если я бро беру броню, то я не могу, значит, рюкзак с собой носить. Такой вот небольшой обломс. Это возьми ты еще. Ну и все в принципе. Так, еще материалы. Так, теперь мы можем в принципе сделать сундук. Ставим здесь сундучок. Так, еще кину топливо А хотя нахера я кидаю топливо? Слушай, знаете, не знаю, что делаю, блин. Так. Идем к этим долбанным сраным паукам. Не знаю, получится ли мне у них вообще что-то забрать, потому что у меня практически нету ничего, что могло бы меня защитить, только вот какая-то долбаная броня, да и оружие у меня тоже, скажем, прямо недостаточно. О, у него уже второй уровень появился. Ой-ой-ой, у них уже вон какой-то он Этот страшный паук вышел Смотрите, смешно, они на Честера вообще не нападают Так-так-так, идут еще в атаку Ну их, блин, четверо, ё вау Вау-вау-вау Они нападают на Честера, что ли? Блин, они его атакуют О, убил его Фух, я их всех убил Я еще заработал немного паутины, но... Но это еще не конец, ребятки Суки вы нахер Умрите, сволочи На черт возьми! О, да, сколько паутины. Ну ка, иди сюда, сука. Ну иди сюда. Что ты орешь, блядь? Кам, бэбби кам. Так вот, о, какую-то желудочку получил. Давай, давай, давай, иди сюда. А теперь я уничтожу вашу хижину. Да, да, да, да, да. Давай, давай, давай, давай, давай. Отлично. Вообще теперь целая куча у меня паутины. Еще теперь есть у меня и, и золото. Тут я еще нашел. Вообще красота. Ну. Отлично, что я могу сказать? В жизни, наверное, будут восстанавливаться, я так думаю, от еды. Да хотя, все равно я сейчас палатку построю, уже все будет зашибенно. Так. Ладно, пойдем к себе домой. Мясо монстра я не знаю, куда использовать пока. Явно его приготовить, если то ничего полезного не будет. Я почти уверен, что еще хуже все станет. Так что... Наверное, я больше пока нападать на них не буду. Или напасть еще что-то так, знаете ли, подумываю. Жизнь еще вроде хера, блин. Ну... Че, подозрительная кучка грязи. Следы еды, в смысле, животного. О, так тут еще вон есть совсем маленький кокон. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, отлично. Еще я заберу сейчас железу. Полностью разломаю я так думаю на самом деле конечно ломать в принципе нет смысла их полностью потому что я же тогда добыть ничего не смогу с них но блин извините эти суки они меня бесят я хочу их убить они меня бесят поэтому я хочу их убить логично да? ладно возвращаемся домой сейчас палатку установлю Так, с мозгами у меня какие-то проблемы, я смотрю, начинаются Ну, в принципе, недолго мне осталось страдать У меня уже все есть для того, чтобы выспаться в палатке конструкции Так, это, наверное, знаете, выживание, да? В палатке надо еще, вон, сделать один этот, одну веревку так, все, теперь можно, в принципе, наверное, и построить палатку. Отлично. Ну ладно, что же, сейчас, наверное, поедим в первую очередь. Хотя, к сожалению, есть там у меня осталось совсем немного чего. Не заготовил я себе жратвы. Так, вообще, что тут по идее-то можно сделать? Простая грядка Улучшенная грядка Улей Ну, кстати, надо будет этим всем заняться Сушилка, казан Это будет, конечно, потом Сейчас надо выспаться, главное И зашибись Ладно, идем спать в палатке О, да, видите, у меня уже 200, кстати Нормально И палатка, видимо, не сломается Вообще зашибись Хорошее средство от головы, как говорится. Так, ну, знаете что, я уже на этом буду, на самом деле, заканчивать на этой прекрасной ноте. Вроде все уже прямо обустроился, тут можно жить спокойно. Ну, вообще, на самом деле, игра, конечно, очень интересная. Я думаю, что многим посоветую я в нее поиграть. Так, вот небольшой обзор я сделал на две части. Ну, конечно, я... Так весьма запоздал, наверное, на два года. <свят> Потому что советовать игру, которая уже вышла до, до Венчи, смысла особого нет. Ну, надеюсь, все равно вам понравился данный обзор, данный первый взгляд. Как говорил, как хотите, так и называйте. Ну, если вам еще хочется, чтобы я снимал дальше, то, пожалуйста, ставьте лайки. Если будет там лайков 200-300, я обязательно продолжу. Ну, я имею в виду либо на первом, либо на втором видео. Ну, а с вами был Веном. Всем пока, удачи.